Март Март и ней Как будто невзначай Пригублена мартини И остывает чай Кому какое дело Фантазия скупа Взгляд остановился Память замерла